От снегопада до дождей один день. В столице резко потеплело всего за сутки с минус 14 до плюс 3 градусов. На Сахалине добровольцы спасают рыбаков с треснувшего льда. На сушу пытаются вернуться несколько десятков человек. Доступность и безопасность. Минздрав вдвое снизил предельную отпускную цену на спутник Ви. Центробанк не исключил введение комиссии за пользование цифровым рублем. Электронный кошелек планируется открывать бесплатно. Ажиотаж на самую популярную криптовалюту и прогноз по цене. Биткоин может подешеветь до 30 тысяч долларов, уверены аналитики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране. Сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Республики потребовал отставки главы Кабинета министров. В ответ на это заявление Пашинян освободил от должности руководителя Генштаба Аника Гаспаряна. В прямом эфире на своей страничке в Фейсбуке премьер призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване. Никол Пашинян заявил, что готов выступить с речью перед жителями страны. Утром в столице республики оппозиционеры перекрыли ряд улиц. Митингующие на машинах парализовали движение на улице Мавсеса-Харинацы. По информации правоохранителей, только в первые часы протестных акций было арестовано два человека. По некоторым данным, оппозиционеры также проводят митинги в метро. Представители Молодежного союза партии Дашнак Цутюн уверяют, что акции протеста не прекратятся, пока Пашинян не уйдет с поста главы Кабинета министров республики. Сейчас на площади республики у здания правительства собираются как сторонники, так и противники действующей власти и премьера Никола Пашиняна. Сам премьер выступил на своей странице в Facebook менее часа назад и пообещал в 16.00 по Ельбану присоединиться к своим сторонникам на площади республики. Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику. Как свидетельствуют данные торгов, бренд немного растет, WTI слегка снижается. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки «Бренд» колеблется в районе 67 долларов за баррель. Стоимость контрактов WTI на апрель – около 63 долларов за баррель. Центробанк не исключил введение комиссий за пользование цифровым рублем. При этом регулятор считает, что сумма должна быть минимальной и единой по стране. Цифровой кошелек планируется открывать бесплатно. Такие деньги можно обменять на наличные или перевести в банк, лимитов при этом не будет. Идею цифрового рубля ЦБ представил в прошлом году. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет платежным средством, как и привычные деньги. Торги на бирже Гонконга открылись с ростом индекса «Хан Сен» на на 1,5%. Растут в цене активы, связанные с сырьевым сектором, автомобильной промышленностью, финансами. Акции золотодобывающего предприятия «Дзи «Ци Майнинг» подорожали на 7,7%. Почти на 5% выросли в цене акции китайской нефтегазовой корпорации «Си Оу Котирующиеся в Гонконге акции российского алюминиевого гиганта Русал укрепились на 2,6%. В Оренбургской области открыли движение на двух трассах. Дороги перекрывали из-за метелей. Ветер в регионе достигал 22 метров в секунду. Ограничения сняты с М5 «Урал» и трассы «Орск-Челябинск». В Омске метель и ветер создали проблемы для водителей. На трех участках трасс в области закрывали движение автобусов. В регионе всю неделю будут сильные морозы. В ночные часы температура может опускаться до минус 40 градусов.